И всем привет, мои дорогие друзья. Это уже вторая часть наших, нашего выживания на этом острове. Я думаю, в этой части мы э, пойдем. Ну, будем в шахте, Шахтерами. Так. У нас уже несколько расточков. Так, тебя я тоже сейчас зарублю. Просто у меня жертвы уже нету. Буду <coughs> поставлю пока что. Так, а на что? На деревце. Всё, можно отправляться смело в шахту так сказать шахты он чуть-чуть крипил пятница сейчас затопит всю пещеру пожалуйста помоги мне разбери шотку еще пещеру не не не я, я не дам я не дам Всё, я не дам, я сказал не дам, значит не дам. Ой, ты, Чёрт тебя побрала, Джек-воробей. ты, Джек, еще один воробей лезет. Чё, давай. Кто там еще, Джеки есть? Сколько нет? Все, Джеки пропали. Ну вот их, слава богу. Пятницкий, как дела? Че, вообще да? Я знал, что ты выживешь. Короче, я так по тебе скучал, да, мы вообще путешествовали вместе, так, за Ролину, так сказать. И тут такая бабахность путешественников их, Эх, Пятницкий, мы будем с тобой вместе выживать. Я не понял, я, ты, я тебе вообще, где этот Джек, а? Этот Джек меня скоро выйдет. Эй, Джек, ты где был? Джек. Джека нету. Джека нету. А жаль, а жаль. Я думаю, с Джеком поразвлекаемся. Вообще отлично будет. Ох, я тебе уже помог не больше. Я теперь в тройне затопит. Да ладно уж, блин. Сколько у меня железа? Шесть. А, ну хотя, черт возьми, не хватает. Вот это хватает, вообще хватает. Так вообще отлично. Уже хоть что-то, хоть что-то люди, хоть что-то. дерево. Что? То ты со мной? Сюда. Давай, ты со мной сегодня. Так, сейчас железо переплавлю. Все, стой. А чем торгуешь? Книга на... Тише, у меня нету книги, прости. Сейчас, а мотыгу, кстати, надо сделать. Блин, у а там есть Покемон. Мотыгу сделали, пошли. Скопаем. Так. Сейчас возьмем у нас 6, да? А, ну как нафига я копаю? У нас же есть. Так. Угу. Да ты-то будь дома, я тебя вообще сюда не звал. По Украине, мере. Сюда. Чего он так и будет за мной ходить, а? Если он так будет ты прод продолжить, я его умею. Часов. Пятницкий, пошли. заходи в дом пятницкий ты где прием прием пятницкий а нам даже два все пятницкий сиди здесь пятницкий здесь сидят так овца овца моя человечка где Оп, вот так э, иди сюда я тебя туда не стал получать слово. Бля, они такие аппетитные, так как их услыхать. Убить. Это было не сложно. А, -а, а а Понятно. Так. Нам надо бы еще. Где еще овцы? Потому что столько только одна не может быть. Ага, фигово. У нас только одна овца. И тоже у mm. Эх, был бы у меня какой-нибудь друг, а? в бы тысячу раз, лучше я бы их, их бы заспаунил бы еще там чего-нибудь. Пятницкий дома сидеть. Сиды, сиди дома, тебе нельзя выходить. Там опасно, там слишком опасно. офигенно пока что все отлично люди а у меня две шерсти отлично кто же тысячу раз лучше так надо делиться в сюда сюда Слушайте, я не могу никак понять огонь это... вообще угомонится этот черт возьми а? дождь надоел. так вот этой части а вот, ну все так, по-моему, сколько мы уже там выполнили? Очила то двину мы точно не выполнили. Так, добыть дерево мы сделали, построить нам ну, шахты это два, ну два найти, э -э, прям ну, можно сказать сделали. Четыре уже сделали, э -э, вот это не сделали, смастерить лодку на лодке найти. Еще добыть мясо, мясо сделали, хлеб испекем. Это сделаем, построить порт, починить маяк. Акай, да не ходи ты. Не... Ладно, что что за человек-то такой? Надо бы сейчас нам скрафтить бы еще два сундучка и подместим их сюда. Сюда мы сложим все наше добро, так сказать. А, с собой мы возьмем, нет, дерево-то мы оставляем, да, а, бе, <связывая> сколько там шесть надо, все, шесть сделали. а, а, а, а, а, вот так, даже не шесть, а пять, ну, ладно, сделали лодку, так, пятницкий, я, конечно, хотел бы тебя с собой взять, но ты дома остаешься, понятно? Все ясно, понятно, да? На командующий я сказал домой. Все, все, поехали. Так, если уж так, то нам надо. Кушинки идут как-то так, филло. Ну что тебя? Куда мы поплывем-то? И даже на мелко нет куда плыть. Ладно, поехали туда. Я думаю, сюда надо. Так, ну. Так, что мы здесь? Спаун-поин поставим, поставим что? Сет. Ома. мы. А, а. Ладно, спаун и нет. Пудем туда. Я знаю, что нам надо туда. Какого фига у нас только на остров это действует. И что за фигня? Там ничего нету. Разворачиваемся, разворачиваемся. Прямо обратно. Э -э -э. Сама будет туда, значит туда. Да что, поехали туда, все. Назад буксируем. <свы> <свы> а буду по солнцу ори ориентироваться. Это наш остров. Если это не так, то поплыли туда. Нас все запутывает. Пули туда, мне кажется, туда. Все процентов туда. Тоже здесь больше кушинок, туда были. Вот, солнце вниз. Значит, когда мы э, попадем туда, солнце будет. Ага, все понятно. Эй, Луна уже входит. Фигово. Ну блин. Где этот остров, а? Опа! О! Я что-то вижу. А, нет. Это облака. Это всего лишь облака. Солнце внизу. Пойдем туда. Домой спать. Блин, mm. только теперь я не понимаю, где или туда, или туда. Mm -mm. Теперь будем думать... Да нет! Таймсет один. Ты что? Издеваешь что ли? Я не хочу спать. Солнце там, там, вниз, все, офигенно. полю туда. Так мы так будем ориентироваться. А сейчас мы будем ориентироваться, что слева это, стор... получается, слева это, справа то, все. <къем> так мы ориентируемся здесь. по поплыем туда. Получается, будет справа это, лево это. Ага. А с чего тонем? Это еще лучше. Не, ну не говорите, что... Пипец, опять. Двадцать пять, да где ж... Это тостров-то еще один. Нет, хотя надо поплыть. Пойдем туда, на путь, на восток. На запад, или как там? Непонятно. Блин, где второй остров-то? Короче, лодка, лодка со мной. Нет, лодка не со мной. Она не захотела быть со мной до конца. Мы помираем, по э, реагируя за памп мы появляться на нашем острове вообще точно. Я просто профессионал. Подыхаем, подыхаем, да? Ты не ошибаешься, мы подыхаем. Эх, жизнь, моя жизнь. Так, что... Да почему-то до сих пор лысая да? Так, там пятницкий там, пятницкий там. О, мои дерево вырос. Пятницкий, пятницкий отбой. Жизнь продолжается. Продолжаться я с тобой. Я с тобой, дружище. Так. Одно сюда. Опять тратим пятерку. Так. Пятнички дома. Так. Мы пуля. Это очень плохо. Где солнце. Так, так, так. Это очень стало плохо. Мы не видим солнце. Это офигеть как плохо. Так, мы были туда, да, мы были туда. Значит, поэтому нам, нам надо будет туда. Подождите. Итак, я продолжаю. Эх. Сейчас. Я продолжаю. Мы поплыли туда, потому что больше нигде нету ничего. Повем. И что, где остров? Мы уже спали везде, где остров, а? Даже не говорят, где остров офигенный. <соединяющие> я в до конца, черт возьми. Нет, остров мы найдем. <соединяющие> мы найдем его, я сказал, мы найдем, зачем мы его найдем. <соединяющие> да почему мы не можем найти -то этот остров? Ну почему? Где этот остров? А? Написано же, было, найдите еще один остров. Как его найти, если он, если его нету? Наверное, сюда пойм. Правильно, нет, я не знаю. черт возьми, где этот остров? <смех> да где остров? Он подыхаем. Опять подыхаем. попробую посмотрю где тостов -то потому что нереально сейчас мы так покупаем там шахте и можно думаю можно будет заканчивать хотя и так уже можно заканчивать ну что ж, с вами был я скайзакит подписывайтесь на канал ставьте лайки